Здравствуйте, друзья, меня зовут Батима Габас. Хочу с вами поделиться своей такой вот небольшой структурой, которой, через которую я провожу обычно в конце каждого месяца инвентаризацию. Смотрите, я исхожу из трех параметров. Это из продуктов, из людей и из финансов. То есть какие я делаю выводы в отношении конца текущего периода, который у меня прошел. В первую очередь я смотрю на продукты, то есть что у меня есть. Во-первых, нужно понимать, что продукты заточены на вашу экспертность, то есть сто процентов вы должны понимать, что у вас процентная должна быть экспертность, то есть то, что вы запускаете какой-то продукт. Это вот два основных параметра, которые должны быть соблюдены. Это ваша стопроцентная экспертность в этой теме и стопроцентная востребованность. Каким образом искать востребованность? Есть определенные технологии, я сейчас в рамках всего этого, этого видео рассказывать не буду. Я об этом очень много говорю и на бесплатных, и платных своих курсах. И Поэтому, если коротко, то востребованность смотрит из трендов, которые существуют через параметры Google. Яндекс.Воркстат. Дальше я смотрю, какое количество я запустила, и дальше в результатах обращаю внимание, сколько по факту у меня получилось запустить конкретно, то есть упаковать, создать, какое-то количество, и при анализе я учитываю в первую очередь на основании, какой причины я вообще создала этот продукт, то есть мне нужно будет понять, что сподвигло меня создать этот продукт, вот так вот, из головы, из пальца, или была какая-то именно тема, в которой аудитория, я получила обратную связь, и, значит, это сподвигло меня к созданию определенного продукта. Что касается людей, я их делю на друзей, участников и подписчиков. То есть я смотрю, какое количество у меня друзей на Facebook, какой есть прирост, какая динамика. Их я тоже там делю на клиентов, на... Значит, у меня есть технология по сегментации друзей, то есть я по этой технологии уже работаю много лет, она мне помогает привлекать клиентов, достаточно таких дорогих клиентов, именно через вот эту стратегию, которая есть у меня, бесплатные способы продвижения на Facebook. Далее я смотрю, какое количество у меня участников в группах, у меня две группы основные, в которых я веду, и по этим группам я смотрю, какой у меня прирост, какой у меня там я смотрю, какой контент, сколько людей, какая была активность и так далее. Там есть специальная статистика в группах, которая позволяет дать, получать обратную связь. И, конечно же, подписчики, я смотрю, сколько у меня был прирост в Инстаграме подписчиков, сколько у меня был прирост в мессенджерах, Телеграм, Фейсбуке и какова у меня... А какое количество в e-mail рассылки. А, и а, по финансам я, конечно, обращаю в первую очередь, откуда был приток у меня финансов Или это было из запусков, да, то есть я <как> смотрю, какое количество денег я потратила на рекламу, какое количество, там есть у меня определенные технологии по расчета декомпозиции. Я просто смотрю, сколько у меня было кликов на ссылку, какая была результативность, какое количество, какая стоимость одного лида, сколько я смогла провести консультации и сколько у меня произошло продаж. Далее сначала я смотрю, из каких каналов, значит, из рекламы, из рассылки, из контента и в мессенджере. Иногда просто в разовом порядке а мне может человек написать в мессенджер какое-то сообщение и попросить <coughs> приобрести или записаться на личный коучинг. И уже потом в конце я делаю общий анализ и введу кассу такую, где я прописываю свой весь приход и расход и просчитываю, какая у меня получилась прибыль в текущем периоде, Друзья, вот по такой технологии я примерно работаю, она у меня очень результативная, очень мне помогает делать правильный анализ и таким образом это позволяет мне быть в постоянном приросте, в постоянной динамике. На этом все, меня зовут Патима Капасов, увидимся.